Хай, желаю успехов, Макс Вехал Итак, вот я тут Вел, сел, сел репортажи Как ревизор Вскрывал посылки От многих От многих, от многих Так скажем так Форумчан на форуме Metal, форуме Frost, так сказать ну, Могу сказать, что это только одно название это похоже короче похож на на балку вот в Харькове есть например балка И ты получается туда приходишь если диск послушать не на чем ну как бы смотришь на диск вроде вроде нормальный да это самое ну некоторые люди бывают говорят там что если что-то не так то э, придешь на следующую балку там поменяем вот а тут же, ну и в принципе А бывает такие, что Подсовывают на балке вот Подсовывают диск какой-то Там полиграфия, ну вот если пиратский диск То полиграфия На полиграфии написан Один контент А на диске одной песни не хватает Например, да Или другой альбом записан Тогда приходишь на следующую балку Ищешь этого человека И говоришь, давай менять, что это за хуйня И все такое там ну, бывает, они пропадали, пропадают, и попробую его вас вещи, и потом через ему там знакомые звонят, короче, свои хоп стопы вот. Ну, а эта балка, интернет-балка, получается, то же самое, только еще хуже, блядь. То есть, продают, то есть, смотрят, ага, вот этот, там, спрашивают, а этого знаешь? Знаю, да, лох какой-то, типа, там, не, не будет пиздеть, ничего не будет, ага, хуй там, блядь. Со мной свяжешься, блядь, что мало не покажется, сука. Вот, ну, короче, вот такие вот люди, вот типа, вот, вот есть, например, такой не атеист. Вот, сейчас мы посмотрим, где тут он ведется, себя как гопник. Вот, цитаты, цитаты были, мы тут с ним переписывались, там. Это самое. а ну да а о, ну то вот как гопник ведет себя то есть он мне не приду я у него покупал несколько раз диски и я вот вскрывал, и вот реально вскрывал, то есть пыльные коробки. Руки мыл потом после этого, перед тем, как полиграфию щупать. Я знаю, как с дисками обращаться, я, блин, уже лет 30, блин, дисками занимаюсь. Что у него тут, блядь, пиздят? А ну, понятно, это же гопота, блядь, кончена. он мне тут начал, вот, что он мне тут пишет, что типа, желаю, чтобы тебя кидали, чмырили постоянно. А кто меня чмыряет, кидает? Что ты выдумал, ты дебил, блядь? Ну, короче, гопник, вот, у него тут ник. Вообще, то есть Ник, Ник не атеист, а это самое, весь гад, это вообще, блядь, он сам должен умереть со своим богом. То есть он вообще не правый, он левый, блять, ебаный в рот, гопник, гопота ебаная. Это я вспоминаю школьные годы, когда ко мне подходили какие-то там, ты с какого района, мяч есть, сигареты есть, ты такой же гопник, блядь. Еще подключил каких-то таких же пидоров, как и он, блядь. На, на этом форуме, блядь, они меня тут осыпали Короче, уже, уже я не могу э, Получается, вот у меня тут есть Они меня, короче, заблокировали Вот еще есть тут один Джондо Я у него покупал диски А он мне пишет, что типа он там Ну, ну тут Пишет, что ну, я уже не могу туда зайти Этот ФРО, ну, правда, он нее тоже ебало еще Кирпича просит, блядь Вот, бандит еще тот, блядь Вот скажем так я тут написал где же я написал блин? ну я туда по-моему зайти не могу а по-моему вот здесь да? а ну да, тут то, то, то удалили вот я написал там, отдельным лотом вот сиди, находится во Львове у этого Дмитрия короче, о состоянии все диска обращаться непосредственно к МТО вот, фирменный, со слов не атеиста короче, ну вот тут а имел дело с не атеисты порядочные люди, никаких нареканий вот, вот ты понял, да, о чем я тебе говорю? Вот получается, этого они Джон Дуэн, значит, они ему хорошее прислали, а мне прислали, Виви прислал, тоже, блядь, ничего не сказал, что диск посарапанный, что полиграфия пожмяканная, блядь. А сцену вломил по 150 гривен лицензии Еще хотел мне втюхать, блять Непонятно, может вообще пиратский, А может в таком уебищном состоянии, блять Террион, блять, этот самый Ход Дракон, холмегас, блядь, За 30 евро, Он что, ебнутый, блять Да нахуй ты нужен, я, блять, новое заказываю Напрямую с этих самых Вот еще какой-то долбоеб Обязан выкупить кто ты такой, с тобой вообще дел не имел, блять Похопники, блять, вот Будущие покупателями рекомендую обратить внимание на то, когда они небережно лапает буклеты, на которых целые жирные отпечатки пальцев. То есть, короче, он оставил отпечатки, а я, якобы, их, их оставляю. Вы поняли? Короче, блядь, все перевернул. Ну, гопота, ёбаное врет, сука. Конченые люди. Ну да, этот вообще алкоголик, блядь. Он, видите, алкаш. Вот они напали на меня, как типа, о, вот. Напали на меня, как гопота в подворотне. Вот, что они мне писали в личных сообщениях. Вот, я показал, у меня есть видео, доказательства вскрытия каждой посылки. Вот, что мне пишет один. Вот. Вот, я ему написал, засыпила тебя, это хорошо, ты хуёвый продавец. Молчал, что у тебя сиденье в порядке, думал, ты меня на меня все свалить. Не получится, я аккуратный человек, в отличие от тебя. Вот, ну, короче, я понимаю, что ты серьезно болен, но мне тебя не жаль, запомни меня, скоро я тебя найду, ага, лизбу у тебя найдет, дебил, блин, Хе -хе. со мной не шутят, вот, короче, ты болен. На голову, чмок, у боли на голову. Мне похуй на тебя. Я только написал, что ты мне прав в вашем споре, который ты же и выстрелил на показ. Я готов выбить тебе зубы лично. Ты ну Короче, как гопота ведет себя, блядь. Обычный гахопник. То есть тут металлистов мало. То есть, ну есть, конечно, люди. Ну, правда, тут никто за меня не заступился, потому что все, блядь... Хахлы, блядь. Моя хата с краю, ничего не знаю, блядь. Пока их это не коснется, они все молчат, блядь. У тех, у кого я покупал, нормально все, все было хорошо. Нет, блядь, короче. Ну, короче, вот они мне, получается, заблокировали в доступ. Ну, в принципе, я и не жалею, в принципе. Просто, как бы, я зашел, просто было интересно, что там будет дальше. А, да, кстати, сейчас мы посмотрим у этого Джон Доша, он там гадость на меня. Я ему написал положительный отзыв сейчас мы почитаем что этот пидай мне там написал она а у отличный продавец рекомендование нормально все ну короче да тут и репутацию и говорят а да нахуй мне нужны ваша балка бля это то же самое что я на балку давно уже не хожу ты знаешь и там законченные люди и тут я вижу тоже конченые люди так так вот смотри получается вот последнее сообщение мое и получается мне уже заблокировали доступ я уже ничего не могу отредактировать, вот видишь, все. Причина б б Ну и нахуй вы нужны тюбли, ребята, блин. свою репутация. Это у вас репутация, хуево. Джондо, Гандон. Не ты из Гандон, ви-ви-ви, Вот от этот Дж.Х.Верт, Гандон тоже получается. Вот вот эти Гандоны, которые понаписали гадости. Вот, сейчас посмотрим. Еще тут один гандон был. Сейчас посмотрим. А, его, а его, он не здесь был. Ну, короче, там еще один был, который влез. Либо, как, знаешь, как кто. А да. э, этот плохой, бля... А, э -э -э", говорит, пишу. Я с тобой дел не имел. Чего ты, блин, лезешь тут? Ну, я Олег сниму о том, что... Много обо мне сплетен ходит, что я там якобы больной там... ничего и не больной, есть тут один другой больной с которым меня наверное путают вот, я не болен в психиатрической больнице на этом не состою вот, и этот форум я так рад, что я уже в нем не состою Вот об этом форуме я еще сниму ролик конкретно там, о ком чтобы вы знали если вы будете туда заходить, то знайте, тут куча губников Гопота, а которая прячется под никами, под всякими злыми картинками. <смех> Там всякие... Ну, короче, вы поняли, блядь. Вот. Выведем их на чистую воду, этих андуясов, блядь. Ой. Штарюка уже устала. Все, я отсюда выхожу, смотри. Опа. все Нахуй, блядь. Это О -о -о. балочная. Оп, стоп Балка, блять, это анифрост, это, это по дискам, вот другие, другие, другие эти я не знаю, что там и как, другие, ну я думаю то же самое. Вот, ну короче, пошли вы нахуй, гопота.